Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о полах, по лагам. То есть это имеется в виду, как российский вариант вы привыкли делать, не обязательно вы, многие привыкли делать, либо свайно-винтовой фундамент, либо бетонные сваи, ростверк, еще что-то, лента и т.д. и т.п. И потом уже перекрываться деревянными балками перекрытия между холодной частью дома, нижней, и уже теплой частью дома. И меня спрашивают, как выполнен пирог пола Финляндии. Я вам скажу так, что я лично считаю, что это уже пережитки прошлого. И эта стандия Финляндии закончилась, судя по моему дому. То есть я, потому что сомневался, но раз у меня дом начала 60-х годов постройки, а уже все-таки нет висящих балок, вот этих вот, межита, не межэтажек, а просто пол по балкам, то уже считаю, что все-таки до 60-х годов. 30-е, 40-е, 20-е, 50-е года, 100% это пол, вот как вы любите. То есть можно считать, что в 50-х годах, в основном, основном, говорю, основном не, это не факт, что... Э, их не делают до сих пор, их делают, это исключения всегда бывают, просто вот что часто и что много. Это как автомобили, есть серийные, а есть вот индивидуальные, их очень мало. То есть в принципе экономически целесообразнее все-таки воспользоваться, если есть возможность какая-то. Нет там какого-то грандиозного перепада или еще чего-то, и опять же нужно хорошо разделять. Есть три основных типа. В строении в Финляндии, как по принципам скажем, летняя дача. Там вообще никаких в принципе правил и принципов особых нет. Делай как хочешь, используй только летом. Не утеплять можно, ничего. И все. То есть, летняя дача, дача для круглогодичного использования. Там уже требования большие. Почти как частный дом. И есть частный дом. Вот опять же, для частного дома я лично, я лично не встречал ни разу мне встречается только два варианта это будет либо пол по грунту либо пол с бетонными перекрытиями видео есть, вы знаете кто не смотрел, посмотрите, поищите но есть исключения потому что при общении с финскими инженерами и так далее. У меня есть знакомые. Мы общаемся. И они проектируют. Вот на самом деле там либо исполняют, либо проектируют. Просто бывают очень сложные вещи. Могут на сваи поставить фундамент и так далее. Но все равно они сделают, как правило, ростверк. Ростверг сделают. И ну, могут они сделать эти балки перекрытия. Но для этого какие-то будут определенные причины, скорее всего, или обоснования. Из того, что я видел вот на, на, скажем так, на тех объектах, на реальных, где я сам строил, у нас использовался принцип такой же, как и здесь у меня находится. То есть это 60-е годы, только там уже это более точная, скажем, технология. А здесь она еще в таком зачаточном моменте. Но есть подбетонок. То есть, вот то основание также оно заливается. Те же там 8 сантиметров, тот же пенопласт внизу, все, потом по нему, по этому бетонному основанию, через рубероид или защиту от, ну, в общем, вы поняли, прибивается дюймовка к бетону. На дюймовку ставится уже на ребро, я не помню, то ли 100 то ли 98-й брусок был, какой шаг, я уже не помню. У этих был. У дюймовки. Потом сверху ставится на ребро либо 98-я, либо 123-я, либо 145-я. В зависимости от, от разных, может быть, условий. Но, скажем, цель главная, вот, она находится в самом конце. Человек хотел получить натуральную доску. Чтобы ее покрыть лаком. То есть, понимаете... Все всегда нужно делать, идти от обратного. Это правильный вариант. Это то, что ты должен получить в конечном результате. Инженер, строители это исполняют. Инженеры это рассчитывают и предлагают решения для этого. И тогда конечный потребитель получает то, что он хочет в итоге. То, что он заказывал, за что он заплатил. Человек захотел деревянные полы, пожалуйста. Есть такие вот и такие решения. Чтобы балки висели, я встречал, скажем, вот про тот вариант, который я говорю по бетонному, в двух проектах я участвовал, где делалось именно таким способом. Все пространство просто засыпается эковатой. Сверху крафт бумага и уже по ней пошли доски. Доска шпунтованная, хорошего качества И потом она уходит в шлифовку и под лак То есть получается, конечно, ну, конфетка Но это были не частные дома Это были дачи для круглогодичного проживания Причем, самое интересное, что В двух вариантах были русские заказчики, россияне вот. Смотрите, на одном проекте у нас строились там дома рядышком и скажем так место у реки хорошее популярное там или она только застраивалась там сразу происходило там штук 5 на 6 строек и очень ну, не очень далеко скажем и я посещал одну из них это все были дачи для круглогодичного проживания и вот лишь на одной даче там был достаточно такой большой уклон Мокрое помещение, то есть санузел, вот где будет душ, котельня, ну котельня все равно нужна, если она там есть, либо это бойлер будет стоять, баня, там, комната хозяйки, возможно, если там запроектирован туалет и так далее. Это все делается обычный, стандартный вариант. Лента с обратной засыпкой, с утеплением, все, как я рассказывал и так далее, то есть как для обычного дома. И уже жилые помещения, они просто... На столбах стояли балки. Я один раз мельком проезжал, обратил внимание, но там балка была где-то там, наверное, 400 высотой. Какой конструктив ее был, я не могу сказать, что там происходило. Но это все-таки только жилое помещение. Это находится у озера. То есть никаких шумов, ну, вообще внешних вибраций там нет. За исключением... Может кто-то на моторной лодке проехать, пока вода открыта. Или на этих на снегоходах гонять по льду. Все, но это шумы, они очень ограниченные. Все остальное влажное помещение. А стандартный вариант вся вода, канализация и все остальное, все приходит вот в ленту с обратной засыпкой. А жилые помещения просто на столбиках. Это дешевле вариант просто. Все. Это. Это решение конструктивное, которое рассчитали конструкторы. Перед ними были определенные задачи, они посчитали, строители исполнили. Вот вариант. В частных домах, чтобы делали вот висящие такие балки, могут делать. На ремонтах процентов, То есть есть определенные там года. И здесь вот, опять же скажу, 30-е, 40-е, 50-е дома стоят, стоят на этих гранитных фундаментах гранитные камни прям такие и, то есть как вот ваш вы пользуетесь такой же схемой только единственное сейчас уже будут к утеплению относиться совершенно по-другому и изначально проектировать это ну, я не знаю мне кажется потому что все связано еще с энергосертификатами которые должны выдаваться и проектировщик расчет делает то есть я я так просто понимаю что Зачем? Это вот перестраховаться, проще сделать либо пол по грунту, либо, если не позволяет сделать основные несущие грунты пол по грунту, делают тогда вот с плитами перекрытия. По идее, это как бы можно назвать ростверком, потому что забиваются свои трубы. Вот и все. Где-то здесь еще я видел, да, в 60-е, возможно, тоже практиковалась вот часть, но они вот частями как-то делают. Делали частями все-таки. Часть одна была, вот, где кухня, ванная, еще что-то, и там цокольный этаж. Это обязательно ленты и бетон с этим связаны. Жилые могли относить куда-то рядом. Делают ли они до сих пор так? Скорее всего делают. Но я считаю, что это в исключительных случаях, нежели это какая-то постоянная практика. То есть, если это будет просто экономически, на этом может быть строить, строение где-то, площадка строительная находиться в определенном удалении, что просто будет, ну, блин, туда бетон возить, ну -мо. Поэтому могут сделать тогда на лагах. Потому что экономическая составляющая. То есть, всему есть предел и разумный подход. Поэтому я считаю, я ответил на этот вопрос как вам поступать, то я вам скажу, что больше вот все-таки у такого свайного фундамента, скорее всего, недостатков. Потому что шумы, шумы вибрации и так далее, то есть вы будете намного-намного больше получать. Плюс все эти... В общем, я не буду в это вникать, и я рассказал, как делают в Финляндии. Единственное, я добавлю, это используйте сетку... Обязательно. Только либо горячий цинк, либо нержавейку. Простую анодированную не берите. Простую гальванику. Вот и все. А на этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч.